Приветствую вас, дорогие рыбусечки, рыбулечки! Я надеюсь, что вы все отметили свои праздники очень насыщенно. Новогодние праздники, Рождество, находитесь в очень хорошем настроении. И сейчас мы с вами будем приступать к прогнозу на период с 8 января по 30. Именно в это время Венера продвигается по знаку зодиака Козерог. Козерог является для вас символическим домом друзей и взаимоотношения с большими коллективами. В общем-то, это как раз та сфера, в которой у вас последние два года были некоторые преобразования. Возможно, с кем-то, ну, знаете, вы переоценили свое дружеское окружение, и, возможно, вы его несколько поменяли. То есть кто-то заставил вас разочароваться в себе. Ну, теперь-то, наконец, когда уже... Сатурн и Юпитер покинули этот знак Ваши разочарования и преобразования в этой сфере закончились И вы наконец-то сможете насладиться в полной мере в общении со своими друзьями Сами по себе Сатурн и Юпитер, которые перешли на достаточно длительное время в Адали Которые являются для вас сферой, связанной с вашим подсознанием С вашими глубокими внутренними процессами С вашими глубокими внутренними трансформациями он, эти планетки, они помогут вам, знаете, что-то внутри себя переосознать, перенастроить свои антенки немножко на какую-то другую, на другую реальность. И помогут вам дать направление в относительно вашего будущего. Также это период хорош для тех, кто занимается врачебной практикой, для тех, кто работает ну, в одиночестве сам на себя, для тех, кто занят консультационной практикой, удаленным каким-то консультированием или обслуживанием. В общем-то, для вас это будет интересный период, который сможет вам принести очень много каких-то интересных инновационных решений и побед. Ну, а теперь посмотрим дальше, с каким настроением вы входите в этот период. 8-9 числа будет работать тригончик от Венеры к Марсу. Марс для вас будет находиться в вашем третьем доме. Он связан с короткими поездками, с контактами. Можно говорить о том, что вы будете всем нравиться, вы будете очень привлекательны и харизматичны. Далее. У нас подсоединяется, да, еще и Меркурий входит также в 12-й дом. И вы знаете, он ну, почти, наверное, даже не почти, на два месяца он там зависнет в этом знаке. И это говорит о том, что вы очень часто будете погружаться в какие-то собственные глубокие мысли, глубокое размышления. И этот период очень хорош для изучения, для Получение какой-то секретной информации, для сосредоточения на каком-то главном для вас вопросе. Ну и для тех, кто занимается обучением, получает образование, то для вас это очень хороший период, связанный с концентрацией. То есть период, который пойдет вам на пользу. 10 января Меркурий соединяется с Сатурном, что поможет вам принимать очень правильные, важные решения в вашей жизни придаст гибкости вашему, вашему уму и придаст некоторую, знаете, такую ну, экстраординарность, что ли, для принятия важных решений. 11 числа он соединится с Юпитером и на самом деле это очень хорошее время для того, чтобы куда-то поехать. Или с кем-то встретиться Поездки, встречи пройдут очень интересно и необычно 13 января Марс встанет в точный квадрат к Сатурну Ну смотрите Марс это поездки Сатурн это что-то Такое может быть Тайное Ну наверное я бы сказала Что 13 не лучшее число Чтобы Например развлечься ну и вообще, чтобы принимать какие-то важные решения. Ну, я бы воздержалась бы на вашем месте. И 14 этот аспект также может работать. Более того, здесь наблюдается... Видите, сколько много квадратов красных? Это говорит о том, что в это время 13, 14, 15 могут быть какие-то разрывы, какие-то неприятные мысли, какие-то неприятные события. Они могут быть достаточно краткосрочными, но тем не менее они все-таки могут вас несколько огорчить, а вы слишком ранимые. Ну, и постарайтесь чем-то себя порадовать, не принимайте какие-то скорополительных решений не делать каких-то ну, глобальных выводов в эти дни поверьте, что аспекты уйдут и все неприятности тоже с ними уйдут. 18 января Юпитер станет квадрат к Юпитеру, ой, к Урану, так. Ну, здесь, знаете, такое впечатление, что будет какая-то борьба. Борьба за что-то, борьба за свое мнение, желание высказать свое мнение, отстоять свое мнение. Вот в это время лучше ни с кем не спорить. Хотя, если у вас была такая ситуация, которая требовала бы наконец-то ну, разрешить ее, то, может быть, как раз вот эти аспекты вам и помогут разобраться с какими-то застойными вопросами и прояснить их. 20 января Марс соединится с Ураном в Тельце. Ну и что ж, ну здесь взрыв, взрыв мозга, какой-то взрыв произойдет. Ну, на самом деле, 20 я думаю, что уже все закончится, уже на предыдущих с 13 где-то по 20 это все будет происходить, и какая-то ситуация разрешится, и, в общем-то, вы успокоитесь. После 20-го могут быть какие-то события, которые ну, могут неприятно вас порадовать относительно взаимоотношений с мужчинами. Это касается как мужчин, так и женщин. Что же касается 23-го числа. То есть постепенно выйдет Солнышко, и здесь нас порадует Венерка, которая сделает благоприятный аспект к вашему Нептуну. Нептуну, почему говорю вашему, потому что он управляется вашим знаком, и у большинства из вас он где-то находится сейчас в каком-то широком соединении с вашим Солнышком, и... Я полагаю, что большинство рыбок ощутят на себе какую-то радость, какой-то оптимизм, приятные события. Очень, при, очень хорошо и благоприятно в эти дни встречаться со своими друзьями, знакомиться. Вот наконец-то вы знаете, как будто бы почувствуете крылья за спиной. 28 числа. 28 января произойдет такое интересное соединение, как Венера с Плутоном. Здесь могут произойти очень важные трансформации во взаимоотношениях с вашими друзьями. И могут быть несколько эмоциональная напряженная ситуация относительно 1, 2, 3, 4, 5, 6 рабочих моментов. Что-то может быть по работе. Почему-то, знаете, или на работе может произойти какая-то неприятная ситуация, или вам придется поволноваться из-за работы но вам совет расслабиться и не восприниматься слишком близко к сердцу. 30 января Меркурий станет ретроградным, как раз то, о чем я говорила в начале, он будет проходить по вашему 12 дому, и это период уединенной благотворной работы для самого и работы и размышлений, для собственных дел, для собственной пользы. Поэтому я чувствую, что вы в первой половине января поактивничаете ну, тогда до, до числа 20, потом вы немножечко отдохнете, а потом снова вступите в фазу какого-то равномерного, что ли, умеренного труда. Теперь, прежде чем приступить к основному совету данного периода, я хочу сказать, что по многочисленным просьбам я его сделаю в этот раз на Теру, Ну, а вы расскажете потом, если захотите, насколько это было для вас полезно и интересно. Итак, то, как вас будут воспринимать окружающие сила. Значит, вы будете очень мягкими, уступчивыми и будете принимать решения, будете действовать мягкими способами. То есть, ну, вы, в принципе, люди не конфликтные, и... и в данном периоде вы мало будете отличаться от своего обычного состояния, будете очень нежными, очень ласковыми, и при помощи вот такого, знаете, гладенья по головке у вас будет очень много получаться. Будете, кстати, очень сексуальны. Теперь ситуации в доме в семье. Здесь верховная жрица. Здесь пока все идет своим чередом, ничего менять не нужно. Здесь идет также глубокое сосредоточение на себе, на своих собственных вопросах. И по тузу пентак, Пентакли это как раз самое лучшее, что может быть с вами в данном периоде. Сосредоточьтесь на себе, на своей семье. Семья – это ваш главный источник вдохновения будет. Если говорить о вашей карьере, умеренность, здесь все пока идет своим чередом, все спокойно, все идет так, как договаривались по тройке Пентаклей, договоренности выполняются, то есть пока никаких ни перемен, ни форс-мажоров не предвидится. Что касается партнерства, вот здесь самая такая, знаете, очень хрупкая тема по отшельнику, может быть отчуждение или вашего партнера от вас, или же это у вас будет взаимно. По десятке жезлов возможны разрывы в отношениях, либо полная их трансформация. Хотя вот сама по себе это сочетание показывает то, что вы возможно в ком-то разочаруетесь. Самый главный совет для вас на этот период – это маг. Будьте мастером своего дела. Делайте то, что вы любите, делайте то, что вам нравится, то, что у вас лучше всего получается. По королю жезлов больше ориентируйтесь на бизнес, на творчество. И будьте активны, активничайте, не сидите на месте. Тут еще, кстати, интересное указание для того, ну, для девочек, возможно, знакомство. С мальчиком таким жезловым это или овен, или стрелец, или лев, или скорпион. Ну и для мужчин тоже, возможно, приход такого партнера для бизнеса. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем с вами очень благотворно сотрудничать. До встречи в следующем периоде.